Как реагировать на хамство? Здравствуйте, мои дорогие. Наверное, в жизни нередко всем встречаются люди, которые стараются обесценить вас или сказать какие-то вещи обидные. Их еще называют энергетические вампиры. Не хватает энергии своей, и им нужно ее где-то взять. И так как люди не готовы отдавать им сразу, нету. Давно уже такого образования, как реагировать на таких людей. На самом деле эти люди просто нуждаются в любви, во внимании, в заботе. И им этого не хватает. И они стараются хотя бы где-то создать какую-то конфликтную ситуацию и получить хотя бы негативные энергии. Как с ними правильно реагировать, чтобы не отдавать им энергию, либо отдавать только ту энергию, которую вы считаете правильным отдать? Да, или когда вы понимаете, что вот этого человека, жаль, ему не хватает э, энергии. И наполнить его из своего сердца энергией. Это, здесь э, про это говорил Иисус Христос. Э, если вас, говорит, ударили по щеке, поставьте другую. Но э, из Библии удалена фраза «между этим». Перед тем, как поставить другую щеку, нужно наполнить этого человека любовью и сердцем. Здесь это тоже работает. Ну и первое, что в первую очередь нужно сделать. Во-первых, не реагировать на этого человека. Про, про, к этому моменту нужно быть прокачанной желательно, да, уже убрать в себе такие моменты, за которые может зацепиться такой вампир или тролль, как и сейчас их еще называют. да. Э -э нужно согласиться с ним, сказать, согласна, что предлагаешь, да. Или сказать Благодарю за ваше мнение. Это тоже не входит в сценарий этого а, вампира или тролля, и он не знает, как дальше э, реагировать на это все. И он либо исчезает, понимая, что здесь энергии не, не отвалится ему, либо просто уходит думать, да, что же делать в этой ситуации. Второе, нужно понимать, что такой человек чаще всего на 90% говорит о себе. То есть у него внутри проблема, и он ее старается перевесить, как ярлык на другого человека. То есть обесценив кого-то, сам чувствуешь себя уже более высоко, да? более э, классно, комфортно. да То есть кто все там вокруг какие-то ниже, а я такой классный. Да? То есть есть такая категория людей, и они встречаются, наверное, каждому. То есть не берем на свой счет. Наша вселенная, она вокруг нас людей показывает как зеркала. И вот этот тролль, то, что внутри себя не признает, не хочет принимать, он видит в окружающих как в зеркале свою проблему, чтобы сам задумался и начал над ней работать. Но они этого не понимают. Поэтому, когда вам говорят такие слова, не воспринимайте на свой счет. Человек говорит о себе. Если вы начнете наблюдать за этим то вы очень быстро поймете, что все в этом случае, вот, которые стараются вас чем-то зацепить, обидеть, говорят о себе. То есть о себе рассказывают что-то сокровенное. То есть это удивительно, но не осознают это. Какую цель преследует хам? Важно понимать, да? вывести вас на эмоции и получить ту энергию, бесценную энергию, которую вы в негативных эмоциях начинаете выбрасывать. Это его задача. То есть, если э, вы вышли из себя, когда вам пишут какие-то сообщения или говорят лицо какие-то слова, то хам получил э, то, что хотел. Да? То есть он выиграл, вы проиграли. И если вы остались в равновесии, вас не смогли вывести, то он не получил желаемого. Да? То есть, и вы тогда в этой ситуации выигрываете. У вас нет ненужной энергопотери. По большому счету, такой человек, он просто кричит, да, помогите, помогите услышьте его. Представьте, что вы доктор да, в такой ситуации, а к вам пришел пациент, да, у пациента там какая-то проблема, с ней нужно работать, с этой проблемой. И вот он кричит об этой проблеме. И вы а, уже остаетесь в равновесии. То есть вы понимаете, что вы должны помочь этому человеку, это ваша профессия, ваша задача, ваша миссия в этой жизни. Ну, как помочь, да? Не так, как он говорит чаще всего, а просто наполнить его энергетически. Но так, чтобы для вас это было не потерей энергии. Все, что мы отдаем через любовь, мы получаем с Торицей. И то, что мы теряем энергию во время стресса или какой-то эмоциональный выплеск, это уже мы не возвращаем. Да, то есть здесь очень важно именно с любовью отдавать тот ресурс, ту энергию, которую вы готовы отдать. Представьте еще, можно еще представить игру. Вам надо потренировать свои эмоции. Да, то есть и такой подходит человек, хороший тренажер. Он делает все возможное, чтобы вывести вас на негативную эмоцию, чтобы начался из вас вот этот выплеск энергии. А вы остаетесь в равновесии. Да? Вы э, говорите какие-то слова этому человеку, э, которые оставля... помогают вам остаться в равновесии, и вы выигрываете. Да? То есть можно еще представить этого человека как маленького ребенка, который там хочет игрушку, я не знаю, падает на пол, стучит ногами. И вы э, гармоничный родитель, который говорит, ну, эту игрушку мы сегодня не купим, потому что мы договорились с тобой, что там, к твоему дню рождения мы купим вот ту большую игрушку чтобы нам на ту игрушку большую хватило денег, сегодня мы не будем покупать, да, или еще какой-то момент. Это все помогает э, справиться с ситуацией, когда э, вокруг вас такие вот люди, которые нуждаются, да, мы их называем хамами, но они нуждаются в любви. Если немножко э, еще перестроиться и попробовать на духовном уровне к ним подключиться, то есть на уровне души, как душа с душой поговорить и сказать, что-то хорошее. Как же тебе тяжело сегодня? Как же ты до такого докатилась, да? Если это там подруга, которую мы знаем давно, а помнишь, какая-то была заводная, веселая, классная, такие истории классные рассказывала, анекдоты, такая смешная была всегда. Что с тобой стало? Да? То есть вот что-то за душу такое, чтобы человека зацепить или сказать, какая у тебя проблема, чем я могу тебе помочь? чтобы решить, потому что чаще всего такие люди, они знакомые, да, вокруг нас попадаются, и они э, вот прям звучат тем, что им нужна помощь, им нужна энергия, им нужна какая-то подсказка, им нужно помочь вырулить в правильном направлении. Проявите э, любовь к этим людям, проявите милосердие к этим людям вместо того, чтобы включаться и начинать кипеть да? ну и еще такой момент очень важный что когда нас кто-то раздражает а часто эту роль выполняют близкие да, то есть часто это тяжелая роль достается нашим близким это значит что вселенная нас раскачивает раскачивает для того чтобы увеличить наш поток изобилия то есть мы на каком-то этапе, где нужно раскачаться и увеличить, увеличить нашу емкость для принятия э, богатств Вселенной. Да? И от того, как мы реагируем на того человека, который нас раздражает, будет зависеть результат. Да? Емкость увеличится или не увеличится. То есть, если мы раздражаемся и начинаем заводиться на эмоциях, то наша емкость остается такой, как была. Если мы видим в этом человеке который нас раздражает ценность что он помогает Вселенная через него раскачивает нашу емкость и увеличивает нашу емкость мы тогда благодарим этого человека и Боже благодарю тебя что есть вот такой-то человек который меня раздражает он помогает мне раскрыться он помогает увеличить емкость для того чтобы мои цели сбывались. и тогда это все происходит, ваша емкость увеличивается, и все больше входит ресурса в вас, который помогает уже исполнять ваши желания. Просто молниеносно Вселенная не может нам раскрыть эти, эту, этот поток изобилия, потому что тело может сгореть, да, только по мере познания увеличивается. И вот это используйте обязательно. То есть все хамы, которые вокруг нас, они нам для чего-то даны полезного. Всегда есть две стороны медали, положительная и негативная, но мы склонны видеть негативную, а позитивную чаще всего не замечаем. Но вот сейчас наша задача в новом времени особенно быстро начать, особенно вот в коридор затмений, да, особенно быстро научиться видеть в негативном вот другую сторону медали. А какую пользу несет вот это событие, вот этот человек, вот эти слова? Что Вселенная мне хочет донести через этого человека? Какая польза есть в этом? Задавайте этот вопрос, и ваше подсознание вам наверняка будет давать ответ. Ну, кому-то, может быть, три дня надо подождать, у кого-то уже наработан этот канал, и человек может очень быстро получить ответ от подсознания. И это будет самый лучший ответ для вас, вашего, вашего высшего я, вашего духа, души, вашего подсознания, чем если вы идете к какому-то мастеру и ждете, что вот кто-то другой человек скажет о вас. Да? То есть ваша душа знает о вас гораздо больше, чем все вместе специалисты по предсказаниям. Хорошо, мои дорогие. Обнимаю вас. Надеюсь, что сегодняшняя встреча была для вас полезной. Делитесь с подругой. Обязательно ставьте лайк. Да, ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на мой канал и увидимся в следующем видео. Пока-пока.